Здорово, ребят, я немного пропал в последние два месяца, было много дел, да и в принципе случилось нормальное такое выгорание. Постоянным роликом я думаю, что вернусь не скоро, но время от времени, думаю, что-то буду выкладывать, так что если рад выходу нового видоса, там внизу кнопочка лайка. Нажимаю ее, Я жду. Нажал? Супер, теперь погнали. Сегодня мы с вами поговорим про God of War 2018 года, которая относительно недавно вышла на ПК и про которую я слышал много положительного. Вообще я довольно скептически относился к этой игре, потому что хоть я и не играл в предыдущие God of War, но знал, что в прошлом это были игры про то, как Кратос крушит хлебальники греческим богам. Сами я далеко не любитель такой тематики, мне нравятся другие игры, в которых хороший сюжет, хорошие персонажи, хороший саунд, ну в общем все в таком духе. Собственно именно поэтому я взялся за эту игру всего месяца. Месяц назад, Да, я проходил эту игру больше месяца. Так вот, я прошел ее практически на 100%, единственное, чего я не делал, так это не искал глаза Одина, потому что... Потому что мне было просто лень. В остальном игру я закончил, открыл все сундуки, исследовал все доступные миры, убил всех валькирий, ну и так далее. Наиграл я в ней около 50 часов, поэтому сегодня сформирую уже окончательное мнение об этой игре. Небольшое лирическое отступление. Наверное, если вы смотрели мои старые обзоры, вы заметили, что большинство игр, на которые я делал обзор, а в частности, второй Last of Us и Life is Strange, я оценивал на 10 из 10. Чтобы не было никаких вопросов, скажу, что в основном я не оцениваю геймплей или дополнительные активности игры, я оцениваю исключительно сюжет и историю. Этот подход, наверное, не очень подходит под формат так называемого обзора, поэтому с этого, ну вообще с прошлого ролика, я начну оценивать все аспекты игры. Да, если бы я оценивал Flow 2, например, по всем критериям, 10 из 10. Я бы не поставил Вообще, если хотите, можно рубрику даже сделать специальную Где не буду обращать внимание на геймплей, а буду оценивать только сюжет Ну ладно, это потом Так вот, возвращаемся непосредственно к обсуждению самой игры Поделим этот ролик на две части первое это будут минусы игры, которые меня заставляли либо терпеть, либо страдать Либо мне просто было скучно Ну и во второй части поговорим уже о плюсах Если обращаться к минусам, то можно сказать так... Их достаточно мало. Да, я серьезно, сама по себе игра очень угодная, и найти в ней что-то плохое довольно сложно, ну, если, конечно, специально не искать. К однозначно для себя минусом я могу приписать всего две вещи. Первая это скучное начало, и вторая это небольшое количество запоминающихся персов. Если говорить о первом пункте, то как бы из его названия и так понятно, что за проблему я имею в виду. Да, начало для меня было самым сложным моментом в игре. В местами мне приходилось просто терпеть, потому что ничего особо не происходило. Нас знакомец с боевкой, с Атреем, с его взаимодействием с с отцом. Кстати говоря, Кратос это бать огоду вообще. На кого идем? Ты идешь на оленя. Куда? Туда, где есть олень. В принципе, логично. А, ну да, извините, забыл самое главное. Бой! Бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой. Ну ладно-ладно, вначале действительно мало чего происходит Кроме знакомства с новыми. Веселуха начинается примерно с Альфхейма Но до него еще дойти надо было Ну и плюс ко всему, в начале Кратос ничего не умеет Кроме обычной, мощной атаки Ну и броска топора, поэтому и бои В начале проходили дико уныло Если говорить про второй пункт То тут довольно все неоднозначно Скорее даже дико субъективно, потому что В основном всех все устраивает И я в принципе понимаю почему, но мне все-таки Это бросилось в глаза, запоминающихся персов Довольно мало, вот я сейчас не думаю, вопрос Вспомнить, кого я запомнил Это Фрея, Бальдер, Мимир Ну, Брок и Синдри еще Но это может прозвучать как придирка Но в том же Рагнарюке я могу вспомнить куда больше Персонажей, таких как Хеймдаль, Тор Один, Труд, Си, Фрейер Ну, в общем, вы поняли, в Рагнарюке с этим немножко получше Ну, знаете, такой неоднозначный минус Поэтому при оценке не буду я его учитывать Ну, а теперь, друзья, перейдем К плюсам Убой. Oh Вся игра это один сплошной Плюс Сюжет, персонажи, музыка, боевка, диалоги, открытый мир, прокачка, все это сделано просто шикарно. Играется это еще лучше, чем звучит. Тут даже больше ничего говорить не буду, начну по порядку. Кратосы и Трей должны развеять прах матери Атрея на самой высокой точке всех миров. Вот только что вы узнали о чем вообще весь сюжет игры Но как все это обыгрывается, ну это просто мое почтение На пути к цели персонажи будут сталкиваться с разного рода трудностями Причем трудностей у них окажется много От путешествия по разным мирам до Watch your tone, boy Watch your tone, Boy. Ну, то есть до да, воспитания Трея по ходу продвижения сюжета. На пути, собственно, к цели нам будет помогать в основном Фрея, хотя когда Кратос будет в Хельхейме, ему также поможет Брок, ну, в общем, да. Ну, а главным антагонистом игры становится... <coughs> Если не боишься спойлеров, то продолжаем, да Сын Фрейя, которого зовут Бальдер, который, собственно, благодаря своей матери ничего не чувствует Объясняю Фрейя, узнав, что ее сын должен умереть бессмысленной смертью, придумала просто гениальный мув наложить на своего сына чары, чтобы он ничего не чувствовал Замечательно Но, как вы могли уже догадаться, это сломало Бальдру жизнь и заставило его ненавидеть собственную мать Потому что он не просто не чувствовал боль больше ста лет, он не чувствовал вообще ничего И, как вы уже поняли... Убить его тоже было нельзя из-за этого проклятия, да Как оказалось, единственное, что смогло снять проклятие Бальдра Это Амела Именно поэтому Фрея, собственно, и сказала, а Трей сжечь его стрелы и замел. Вообще, Фрея та еще хитрая зараза. Когда Кратос попросил ее оживить голову Мимира. Мимир, кстати, самый умный человек в мире, она тайно наложила на него заклятие, чтобы он забыл о том, кто такой Бальдер и о его уязвимости. Но, правда, это не помогло нифига в итоге. Заканчивается все тем, что когда Фрея встречается с Бальдером, последний явно настроен на то, чтобы отомстить ей за все годы страданий. Но тут вмешивается батя года. Кратос заступается за Фрея, что само по себе удивительно для Кратоса. Ну, чтобы вы просто понимали, Кратос вообще никому не доверял, но со временем после того, как Фрейн однократно ему помогал и заботилась о его сыне, Кратос начал заботиться о ней. Вот. Нет мне никакой нужды объяснять тебе ничего. Ты мне вообще больше не нужна. Нет, отойди, Кратос, мне не нужно. Ты идешь по пути. Вместе. Он не принесет мира. Поверь. Завязалась драка, финальный босс файт, который мне на среднем уровне сложности на удивление дался очень легко, в отличие от этой долбанной королевы Валькирии. Ненавижу эту богомерзкую отвратительную доставочную сволочь, хоть раз не придется драться с королевой грёбаной. А, так о чем я, да? Ну а после всего этого атра эпично возвращает Кратусу его же слова. Обожаю эту игру. И Кратус решает договориться с Бальдром. Ну как обычно все идет по одному месту. Фрей решает ради душевного исцеления своего сына дать ему ее убить, хотя это ему все равно бы не помогло. Ну и тут Крата заступается за Фрей во второй раз. Зачем? Ну, какое твое дело? Ты же мог просто уйти. Цикл закончится здесь. Мы не должны опускаться до такого. На этом отношения с Фрей испорчены, и в Рагнарёке нам придется бегать от нее, потому что ни Кратос, ни игрок драться с ней не хочет. Наши герои добираются до вершины горы в Йотунхеме, куда они пытались попасть вторую половину игры, выполняют просьбу матери, узнают, что Атрей полувеликан, полубог, Кратос видит фреску с моментом своей смерти, и оба героя уходят в закат. Ну то есть домой На этом сюжет заканчивается Как я уже сказал раньше, сюжет шикарный Его дополняет потрясающее взаимодействие отца и сына Которые из Мы пришли за светом Мне плевать, кто они и чего хотят Да тебе на все плевать Хочешь что-то сказать? Нет Превращается в Ты ведь меня не знаешь Я понимаю, тебя тяжело Потрясающие персонажи, про которых я уже рассказал. Ну, еще можно добавить Брок и Синдри, они как бы помогают Кратусу и Атре ходе их приключения. У них можно изготовить новые доспехи, улучшить старые, ну и сами по себе они довольно забавные и жизненные. Брок! Брок! Брок! Что? Дай пожрать спокойно! Я же не ру тебя над духом, когда ты у себя в кубке ковыряешься. Насчет Бальдера я уже сказал, кому-то, конечно, может показаться, что он псих, но на самом деле он просто глубоко травмированный человек, идущий по пути вместе и потерявший остальное вообще смысл жизни. Фрей это вообще мой любимый второстепенный персонаж, очень жаль, что так, конечно, в конце получилось. В общем, сюжет шикарен. Если я оценивал бы только историю, то уже бы поставил 10 из 10, но как бы мы еще не закончили. Ну и все остальное я объединю в один пункт. Это геймплей, боевка, прокачка, музыка и открытый мир мир. В Музыка в этой игре шикарная и Подобрана под моменты идеально, поэтому В принципе я не знаю, что можно про нее еще сказать Боевка и прокачка сделаны также Великолепно, боевка не надоедает Выбор рунических атак и разных комбо довольно Богатый, везде есть взаимосвязь В навыках, в прокачке оружия В чарах, в рунических атаках, если изучить Ту систему повнимательней, то можно собрать себе Довольно неплохой сет, навыки крутые Все четыре ветки навыков спокойно прокачиваются За одно прохождение, что еще можно Упомянуть, а, головоломки Головоломки стали частью приключения, как в каком -нибудь Том Райдере, Они не трудные, но довольно интересные, тут тоже плюсик. Открытый мир шикарен. Его просто хочется изучать. Ну, чтобы вы понимали, это первая игра за 6-7 лет, со времен третьего Ведьмака, из которой мне просто ну не хотелось уходить. То есть, когда она закончилась, я загрустил от того, что я в игре все сделал. Хотелось просто вот сказать, дайте мне еще. Ну что тут еще можно говорить? Я постарался не очень растягивать хронометраж этого видео, но при этом пытался рассказать довольно подробно обо всех деталях игры. Если рассматривать все в совокупе... Ну, я не знаю, что ставить этой игре, потому что скучное начало просто меркнет по сравнению с тем количеством годноты, которые здесь присутствуют. Давайте так, я поставлю этой игре 9.5-10 из 10, я сам не могу определиться, поэтому выставлю оценку в диапазоне, вот, потому что могу на этом все, надеюсь ты досмотрел этот ролик до конца, если так, то значит тебе было интересно слушать все, о чем я тут говорил, за что тебе собственно и спасибо. Играйте в хорошие игры, не забывайте время от времени заглядывать на канал, потому что все же иногда я что-то буду сюда выкладывать. Всем пока, до новых роликов. Я хочу... Если ты не подуешь, и я не буду. Подуть в этот... Если ты не подуешь, и я не буду. Я хочу Миста! подуть Если в руку. Если ты не подуешь, и я не буду. Еще один дух, которому что-то надо, как неожиданно. Ладно. Я улучшу топор для тебя. Но тебя никто не просит. Убили древнего? Да. Ну как? Это было сложно? Да. И это все... Скажешь? Да. Вместе с тем камнем, который мне нужен, чтобы помочь вам.